Одноклубники, всех приветствуем На отправке у нас очередной мини-мотобуксировщик На 380 гусенице длиной базы метр двигателем Zonction 7,5 сил, ГБ-225 Букс идеально помещается в сане длиной 1250. И также хорошо буксировщик перевозить в этих санях. Когда он снежный, весь снег стекает и попадает в сани. То есть в салоне автомобиля у вас грязи и воды не будет. Данный букс уезжает у нас в город Северодвинск. Мы будем ждать фото и видео от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока!